Итак, друзья, в этом видео мы с абсолютного нуля зарегистрируемся на бирже Binance зарегистрируем также аккаунт на сервисе creeptorch.net Почему с нуля? Чтобы вы видели все процессы, которые вам придется сделать Потому что у меня уже аккаунты настроены настроена аутентификация и все остальное Вам это придется сделать с самого начала Поэтому я решил сделать... Видео именно по регистрации с нуля и на том и на другом сервисе и привязки, соответственно, вашего первого бота к балансу. Итак, начнем мы с вами с биржи Binance. Ссылка на нее будет находиться прямо под этим видео. Переходите по ней, попадаете вот на этот сайт. Он на русском языке. Если не на русском у вас открывается, можете вот здесь вот в этой строке выбрать русский язык. Что дальше? Нажимаем создать аккаунт. А далее мы с вами вводим нашу электронную почту. Я сейчас введу свою новую. Вводим пароль. Подтверждаем пароль. И нажимаем «Я прочитал». Здесь у вас будет реферал ID стоять. Его не надо менять. И нажимаете «Зарегистрироваться». Далее здесь э, есть такая капча, которую нужно будет вот этот вот ползунок переместить, чтобы, так скажем, пазл сложился, как говорится. И отпускаете его. Переместили, отпустили. Все. Э, что дальше происходит? Можно сохранить данный пароль. Проверка электронной почты. Висент Конфьюм Евгений Ванин плиз фолов и так далее. То есть нужно зайти сейчас на вашу почту. Я, соответственно, захожу на свою. Итак, вам приходит вот такое вот письмо. Binance. На него нажимаете. И все, что здесь нужно сделать, это верифицировать ваш e-mail. Нажимаете на кнопочку. И переходите на сайт Binance. Ваш счет был активирован. Войдите для начала торговли. Нажимаем «Войти». Нажимаем вот на эту серую кнопку. Опять складываем пазлы. Отпускаем мышку. Еще раз. Все. Капча у нас прошла. У вас появляется следующая страница, что предупреждение о рисках. Да? Всегда заходите на сайт только через защищенное соединение. То есть, если соединение не защищено, то вы не заходите. Да? То есть, нельзя. Далее, ставите везде здесь галочки. Не используйте какие-то плагины там и так далее. Вам никто не будет звонить. И так далее. То есть, вы никогда не будете заходить вот через эти методы, так скажем. Все. проставляем здесь галочки и нажимаем кнопку «I understand» и «Continue». То есть я согласен продолжить. Все. У вас, грубо говоря, первый шаг сделан. Следующий – это двухфакторная аутентификация. Она обязательна. И можно использовать свой номер телефона, но у меня просто уже добавлен в предыдущий аккаунт. Да, поэтому я его не могу использовать. Я буду использовать э, проверка Google Аутентификатор. Это приложение ставится на Android либо на какие-то другие устройства на телефон. И э, что вам нужно сделать? Вам нужно будет установить данное предложение. Оно называется Google Аутентификатор. Просто введете его в поиске И соответственно... Ну, либо на телефон, да, то есть за счет телефона можно пройти верификацию. Сейчас я я выбираю Google Authenticator. Здесь вам говорят, где можно его скачать. В Google Play, либо для, если у вас продукция Apple, соответственно, в Apple Store. Нажимаем Next Step. И все, что нам нужно сделать, это отсканировать вот этот штрих-код. Все, он у нас отсканировался, точнее у меня отсканировался. И, соответственно, что я делаю? Еще нужно будет сфотографировать, так скажем, специальный код, который здесь у нас есть. Либо запомнить его. И делаем следующий шаг, друзья. Next Step. То есть тут просят сохраните этот ключ, запишите его куда-то и так далее. То есть если вдруг что-то произойдет с вашим Google аутентификатором, вы всегда можете восстановить его по этому ключу. Следующий шаг. соответственно, Сюда нам нужно ввести этот ключ, который только что мы скопировали. Пароль для входа в кабинет. Сюда свой вписываем и вводим код двухфакторной аутентификации, который вам пришел либо на телефон, либо же, опять же говорю, в приложение. Я пользуюсь приложением, мне проще это сделать. Все, включить проверку Google. Успешно. Проверка у нас включена. Так, непонятно. Включить, включить. Что-то не получилось. Так, давайте-ка еще раз. Next Step. Так, ну я вообще-то в своем аккаунте. Все. У меня включена, видимо, какая-то ошибка была на сайте. Перезагрузились. Далее вы сможете потом добавить свой телефон и так далее. Все, что нам сейчас понадобится с вами, это настройка API. Но прежде чем мы перейдем к настройке API, нам нужно заново зарегистрироваться. Точнее, мне нужно заново зарегистрироваться на CryptOrg. Вы, соответственно, просто регистрируетесь, как в первый раз, на CryptOrg.net. Давайте мы сразу зайдем на сайт, хотя нет, давайте вы сейчас проделаете эту операцию и в следующем видео мы, соответственно, с вами зарегистрируемся на CryptOrg и сделаем уже все настройки.